Утро в санатории Мокша, тишина, ни одна веточка не шелохнется, голубая ель стоит, ой, как красиво, только далеко стучит дятел. богата не только природой, но своими знаменитыми людьми, среди которых писатели, крыльеведы, ученые, музыканты, художники, спортсмены, политические деятели. Вот эти лица. Патриарх Никон, адмирал Федор Ушаков, адмирал Семен Мардвинов. Государственный деятель Николай Мордвинов Поэт Александр Полежаев Поэт Николай Огарев Художник Федот Сычков Скульптор Степан Эрзя, Нефедов Космонавт Владимир Дежуров. Генерал-полковник Николай Антошкин. Маршал Сергей Хромеев. генерал армии Максим Пуркаев, лётчик Михаил Девят, Девятаев, офтальмолог Владимир Филатов, певица Лидия Русланова, Просветитель Макар Евсевьев. Это спортсмены. Борец Алексей Мишин, гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Маскаев. Государственный деятель Николай Меркушкин. Патриарх Кирилл Владимир Ундяев, Тоже мертвый Тренер Шамиль Торпищев. Тренер Виктор Чугин. Чугин. Леонид Таркаев. Thank <laughs> you. Мордовский санаторий Мокша, среди сосен есть источники минеральной воды и чистейший белый снег. Все, хватит. Это наш обиденный зал здесь. Проходят ужины. Завтраки. Вот такой вот большой Дорогие зрители, а вот это блюдо называется Подголь. Мортовская национальная кухня в виде больших пельменей из мяса. Попробуем. Запеканка из тыквы. Это суфле рыбные. Мортовская выпечка С начинкой Деда из теста Очень простой